Ух ты, и снова я. Александр Криволос, печеней. Ребята, сегодня 15 июля 2021 года. Растение. Богатая невеста. Ботаническое название. Эуфорбия маргината. Относится к семейству молочайные. В народе кустарник называют горный или ранний снег, молочай или богатая невеста. Это травянистый кустарник с многочисленными веточками, густо покрытыми пестрой листвой. Внешне он напоминает кружево и является ярким украшением сада. Является ярким украшением сада. В зависимости от времени года от... оттенок листьев меняется. Весной светло-серый, летом во время цветения белоснежный. Вот сейчас идет на нас лето. И белоснежный, как будто богатая невеста. На верхушке стеблей распускаются мелкие цветочки, которые придают кусту дополнительную декоративность. Смотрите, меленькие, там меленькие, меленькие цветочки. Манюни, манюни. Смотри. Он видно, да? Видно. Цветение продолжительное. Начинается в середине лета и заканчивается в начале осени. После усыхания соцветий формируются семенные коробочки. Позже они растрескиваются, и семена разлетаются в разные стороны. В естественной среде размножается самосевом. Так что, ребята, эуфорбия маргината или же горный или ранний снег или же молочай или богатая невеста размножается самосевом она считается однолетнее растение но из-за того что размножается самосевом семена высыпаются и оно цветет постоянно на одном и том же месте. Красиво, да? Красиво. Если так, да? Богатая невеста или ранний снег или молочай. Ближе, ближе, ближе, ближе. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап. гей. Пока-пока, ребят. Да, это невеста. Красава. Красиво.